здравствуй мир и сегодня еще одни новые старые лыжи на черных тестах ворский тест категория allround поехали вот честно говоря знаю в теории там что-то как-то поменяло поменялось в этих лыжах или может не поменялось или поменялось в серии но в этих не поменялось Ну, по катанию я не могу сказать что там что-то прям вот раз там вот так все поменялось и стало как-то лучше в общем-то лыжа была кривой, так осталась кривой, она не согласована по радиусу, и при динамическом повороте резаным она теряет дугу, вот. Но у лыжи есть плюсы, она жесткая, она цепкая, вот, она такая, вообще такая, ух, все держит, все контроль, вообще, вот, в принципе, да, там, каток поставьте по 90 градусов, хоккейный, да, и поедете, и она будет цепляться, уже. Я, честно, не знаю, что про них сказать, потому что, вот, на мой взгляд, эта лыжа вообще вот, ну, за гранью интересов, вне области интересов. Она не интересна никому. Для новичков она точно будет жестко-тяжелой, неуклюжей. Вот. Для экспертов она будет неинтересна, потому что нет резаной дуги и нет никакой отдачи. Вот. Носок, да, мне показалось, что как-то стал более эластичный, более лояльный, но это никак-то не решило вообще всю судьбу этой лыжи. Еще раз говорю, лыжа была, вот, и была, и осталась. Судьба такая непростая такая, она падает в дырку вот интересов, между интересов, то есть она новичкам еще нет, экспертам еще нет, ну, как бы никому еще нет, то есть нет, новичкам уже нет, экспертам еще нет, вот. Я не скажу, что он, там она какой-то кошмар там, но я не понимаю, опять-таки, что она может в катании дать, например, у вот человек там прогрессирующий, там купил ее и что. Вот что. Что там? резный поворот, Ну, вот сильно я сомневаюсь. Да, там какой-то качественный там скользящий поворот, там, с заклиниванием задника на смене поворота. Ну, вот как-то тоже я вот сильно сомневаюсь, потому что боковая проскальзывание, но какое-то у нее тоже не очень комфортное. И в нем она не очень стабильна при хороших таких условиях, каких-то катальных таких, когда вы знаете, еще вот уже как только перестали совсем ползать и ковыряться ну как бы вот так то есть можно, да, можно дубасить в ней какую-то дугу такую, притом хорошего какого-то радиуса и жесткости, и на стабильности хватает, но вот все, что за рамками это все какое-то вот, оно непонятное то есть, ну вот, еще раз говорю, то есть у них радиус такой, в принципе, есть свой, хороший, они у нем хорошо идут, как по рельсам, за счет жесткости, если вы не смещаетесь, опять-таки, загрузку с носка на задник то идут они хорошо, но вот теперь берем ситуацию, или за жизни. Вот вы разогнали ее, там 5-6 поворотов сделали, у вас ножки так подзабились и там вдруг раз, перегибчик там какие-то люди, вам надо тормозиться вы ее выбиваете и вот что вот вот скорость была достаточно приличная и вот у них проблема в том, что они при большой скорости на поперечном космосске реально теряют стабильность вообще то есть они начинают вот ходуном ходить и что? Вот как бы и все, да? Вот как бы и все вот, то есть надо быть очень точным, надо точно отрабатывать на но носок, в принципе, я могу даже сказать, что носок там нормальный, у него можно обработать, но кто это сможет сделать, да? опять-таки, интересно ли будут этому человеку эти лыжи, вот однозначно нет, неинтересно, то есть я вот на них сделал хорошие спуски, я в принципе доволен этим спуском, но я не могу сказать, что я там что-то для себя там получил, там нашел, там открыл, там. Да нет, но это скорее напоминает какую-то подстройку, перестройку, борьбу с лыжами, Они не там с ними взаимодействие ради получения удовольствия в плане, в рамках спуска. Вот как бы такая ситуация. Вот. Для меня эти лыжи, как были загадка, так, в принципе, остаются. Вот. Все. Пойду за следующими. Надо мне как-то освежиться после этих. Ставьте лайки, подписывайтесь, следите за обновлениями. Пока.